Приветствую! Сегодня я расскажу о том, как мы искали и поднимали с дна реки Днепр в черте города Киева потерянный кованный якорь. В этом видео можно будет оценить условия погружения в реке Днепр в июне месяце и, соответственно, прозрачность воды, а также увидеть на практике, как применяется метод кругового поиска. Для поиска якоря я выбрал круговой поиск. Достаточно простой поиск. Он дает возможность детально обследовать акваторию. При использовании схемы кругового поиска в центре области поиска устанавливается хорошо заякоренный буй. В нашей ситуации я использовал спущенный судно якорь. К нему, прикрепив один конец катушки и держа в руках катушку на определенном расстоянии, я начал двигаться по окружности, сделав полный круг, выпускал несколько сантиметров веревки, увеличивая тем самым радиус поиска. Отмечаю точку начала окружности опять проходил полный круг. Величина, на которую раз за разом увеличиваем радиус, зависит от видимости и размеров искомого объекта. Как правило, она чуть меньше видимости. А в Днепре практически отсутствует, особенно летом. Огромное количество ила и осадка, находящегося на дне, моментально поднимается при малейшем к нему прикосновении и не дает возможности рассмотреть очертания дна, а также требует очень осторожного и медленного движения. Тем не менее, потихоньку отмечая круги, я отходил от центральной точки и продолжал обследовать территорию. Сделав пять кругов поиска, на шестом я заметил маленький треугольничек, который чуть-чуть выглядывал из ило. И это оказался якорь. Поиск был завершен. Теперь надо было отметить якорь, привязав к нему буй и выпустив его на поверхность. Привязав и отметив якорь, я возвращаюсь назад. По поисковой нитке я дойду до якоря сброшенного с катера и поднимусь на поверхность. А потом ребята поднимут на поверхность и один, и второй якорь.